Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про американские мобильные дома. У нас в округе есть несколько мест, где такие мобильные городки присутствуют. Сейчас мы по такому городку и проедемся с вами. Обсудим, сколько такие мобильные дома стоят, сколько стоит их аренда и сколько стоит аренда земли под ними. Ну вот, ребята, мы въезжаем вот в этот вот так называемый мобильный городок вот ребята я еду как раз по этому городку и вы можете на эти мобильные дома посмотреть земля которая под этими домами находится она либо сдается в аренду либо выкуплена у некоторых ну вот я вам эти мобильные дома показываю просто давайте на них посмотрим и поймем что многие считают что это вот такое какое-то жилье Для каких-то таких убогих людей Для каких-то несчастных Я вам скажу нет Да, это жилье стоит дешевле Чем какое-либо другое Но тем не менее Смотрите, что это вполне прилично И это места, в которых можно жить Ну вот я вам показываю Какие-то дома здесь заброшенные Я думаю, вот там офис есть Давайте проедем туда Я вам хочу это все показать Это достаточно прилично Вот эти дома конкретно находятся В Пенсбурискул дистрикте И а, Я думаю, что здесь аренда Достаточно дорогая На тот момент, когда я узнавала Это стоило То ли 300 долларов Арендовать землю под этим домом То ли 250 что-то такое Моя знакомая Которая в таких домах Долгое время прожила Она переехала в бенсалим Это город недалеко от нас Но там рейтинг у школ Чуть-чуть пониже И вот там арендовать такой дом Вместе с Землей стоит 600 долларов Ну, к примеру, трехкомнатную Квартиру в Америке арендовать Стоит Вот в этом районе, по которому Мы едем в этом городке, по которому я сейчас еду, стоит 1200. Соответственно, вот такой мобильный дом арендовать будет стоить долларов 700. Что не очень дорого. Они есть по новее, они есть по старе, Есть какие-то, в которых никто не живет. Есть дома обжитые. Очень много их сдается в аренду на самом деле. Смотрите, это выглядит достаточно прилично. И можно сколько угодно говорить Как люди нищенствуют в Америке Вообще надо сказать по-другому Как там у нас любят всякие сани во Флориде Посмотрите, как живут американцы Они ж себе не могут позволить Жилье нормальное Живут в вагончиках Хочется сразу Проехать и показать вам Дома там по 750 По 800 тысяч их тоже немало, не меньше Чем вот этих вот мобильных домов Да, безусловно, этот дом Наверное, хуже, чем Там таунхаус Или этот дом, это хуже, чем там, Отдельно стоящий Синглхом, но тем не менее Это не значит, что люди, в которых Которые в них живут Они какие-то такие бомжи И вообще какие-то там убоги И так далее Сейчас я еду зима, уже видно, да, по деревьям Что все заброшено А летом э, очень многие из них ухожены, Стоят катки с цветами С горшками Это все, знаете Ну, как бы, как бы выглядит прилично Если вы посмотрите в интернете В Америке вообще есть культура Вот этих вот мобайл хомов так называемых. У них есть целая культура и есть дома такие, у них и по 260 тысяч долларов новые, не по 80, а по 260. Это уже такой большой дом с интересной планировкой, с террасой и так далее. У них, как правило, есть небольшой клочок земли и это, в общем-то, вызывает у людей чувство ответственности. И вот по ссылочке вы посмотрите видео, которое я рассказывала по поводу того, что Джо Байден хочет застроить Америку социальным жильем. Не нужно социальное жилье. Пускай это жилье будет дешевле, но все равно люди несут за него ответственность. Они за него платят, они ощущают, у них есть своя собственность. Это очень важно для общества. Для понимания общества Для понимания своей ответственности Для понимания того, что у меня что-то есть Для понимания того, что Я для чего-то работаю да, я, может, не могу себе позволить дом купить за 300 тысяч. Да, я не могу себе даже дом, может, позволить купить за 150-200 тысяч, да? Но купить мобилхом за 50-60 тысяч и обустраивать его, и ухаживать за землей вокруг него я могу. Это тоже очень важно, ребята. Это просто для развития общества, для формирования общества. Это все очень важные моменты. Потому что человек, который несет ответственность за что-либо, он уже не будет так безответственно или как-то по-хамски относиться к, другу, к собственности другого человека. Если у человека есть какого рода определенная ответственность даже за свою собственность, за свое жилье, он уже никогда не посмеет навредить чужому жилью. Ну, не в 100% случаях, но в большинстве своем люди, которые понимают, что такое ответственность за свою собственность, они уже никогда к чужой собственности не будут относиться разрушительно. И это очень важно. Так вот, я еще раз хочу сказать, что ничего зазорного в этом нету, И более того, вот эти мобильные дома – это такая определенная культура. Я... Ездила в на горы наши, и там точно так же я, ой, господи, солнце, и там точно так же я видела большое количество там этих домов, вместе с тем, как и домов там по миллиону, вместе с тем, как домов по 300 тысяч, вместе с тем, как домов по 500 тысяч, поэтому у кого на что хватает денег? У человека хватило денег на это? Ну и отлично. Ну, немножко вам рассказала про американские мобильные дома. Немножко вам их показала. Напишите вы, что вы думаете по поводу американских мобильных домов. Смогли бы вы в таком доме жить? Или вы считаете, что это недостойно человека жить в таком вот вагончике, как многие говорят? Пока-пока, увидимся в новом видео.